Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой пышный цветочек. Он состоит из трех элементов – листика и двух частей, из которых собирается сам цветок. Его можно использовать как элемент декора для самых разных вещей. С обратной стороны он выглядит вот так. Давайте приступать. Первая часть. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 10 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительной петлей. 1 воздушная петля подъема, закрепляемся столбиком без накида в кольцо и отсюда вяжем первый лепесток. Набираем 11 воздушных петель. Вяжем в обратную сторону. Один столбик без накида. Один полустолбик, то есть накид делаем, но провязываем все три петли вместе. Один столбик с одним накидом. Четыре столбика с двумя накидами, первый, второй, Третий. Четвертый. И теперь идем на уменьшение высоты лепестка. Один столбик с одним накидом. Полустолбик, столбик без накида. Мы задействовали все наши воздушные петельки. Закрепляем лепесток столбиком без накида в кольцо. Из этой точки начинаем вязать следующую цепочку воздушных на второй лепесток. Набираем 11 воздушных петель. И провязываем такие же элементы, как и в первом лепестке. Таких лепестков для первой части цветка нужно связать 8 штук. Каждый закрепляем в кольцо столбиком без накида. У меня готовы все лепестки. Я закрепила 8 -й. и теперь связываем последний и первый лепестки соединительной петлей. Ниточку обрежем и спрячем хвостики в вязании. Первая часть цветка готова. Вяжем вторую часть. Набираем цепочку из 15 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительной петлей. Одна воздушная петля подъема. Закрепляемся столбиком без накида в кольцо. Набираем 15 воздушных петель для первого лепестка. Вяжем в обратную сторону. Столбик без накида. Полустолбик. Столбик с одним накидом. Два столбика с двумя накидами. Четыре столбика с тремя накидами. Это самая широкая часть лепестка. Теперь идем на заужение. Два столбика с двумя накидами. Один столбик с одним накидом, полустолбик, столбик без накида. Закрепляем наш лепесток столбиком без накида в кольцо. Из этой точки начинается вязание следующего лепестка. Всего их нужно связать 16 штук. Вторая часть цветочка готова и выглядит она вот так. Лепестки можно немного выпрямить или оставить закрученными. Мне больше нравится, когда у цветка есть объем. Приступаем к третьей части, к зеленому листику. Набираем цепочку из двадцати одной воздушной петли. По получившейся цепочке возвращаемся обратно соединительными петлями. То есть мы провяжем 20 соединительных петель. Итак, основа для листочка готова. Сначала свяжем один бок, набираем 5 воздушных петель, делаем 2 накида, отступаем одну петлю, а во вторую вяжем столбик с двумя накидами. 2 воздушных, три накида, отступаем одну петлю, а в следующую вяжем столбик с тремя накидами. 2 воздушных Здесь мы будем вязать столбики, пропуская по одной петельке. 4 накида, и вяжем столбик с четырьмя накидами. Две воздушных, четыре накида, столбик. воздушных. Четыре накида, столбик, две воздушных, четыре накида, Столбик. То есть столбиков по 4 накида мы вяжем 4 штуки. Осталось довязать 1 столбик с 3 накидами. 2 воздушных. 3 накида. Столбик Все столбики с этой стороны листочка связаны. Три воздушных. Привязываем их к последней петельке основы соединительной петлей. Теперь одна сторона листочка полностью готова. Вторую вяжем аналогично, только в другую сторону. Три воздушных. Столбик с тремя накидами напротив столбика с другой стороны. Дальше вяжем 4 столбика с 4 накидами, 1 столбик с 3 и 1 с 2, а между ними по 2 воздушных петли. После крайнего столбика я провязала 5 воздушных. И теперь листик нужно обвязать столбиками без накида. Над 5 воздушными вяжем 5 столбиков без накида. Над двумя воздушными 3 столбика без накида. И далее над всеми промежутками в 2 воздушных петли вяжем по 3 столбика без накида. На носике листочка над тремя воздушными вяжем 4 столбика без накида. Для перехода вяжем 2 воздушных. И обратную сторону обвязываем также. Три петли обвязываем четырьмя столбиками. Две петли тремя столбиками. Пять петель пятью столбиками. Когда все готово, связываем последний и первый столбики соединительными петлями. Все, наш листочек готов. Когда все элементы готовы, мы собираем их вместе вот таким образом. В серединку пришью бусинку. Я закрепила ниточку с обратной стороны цветка и сошью обе части по кругу вот таким образом. Когда все готово, выводим ниточку на лицевую сторону. Нанизываем бусину. У меня нить выходит справа, теперь закрепляем ее напротив, слева.